Есть нехилый шанс, что Украина и Грузия вступят в НАТО при нем же? Нет. Есть? Нет. Есть? Нет, мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Э... Хрен вам, вот вам это они, вот, НАТО. Это вот. Это вот, это вот. Вот, вот с... прямо... Даже не мечтайте, твари. Это вот, собственно, есть суть ультиматума. Потому что Украина, это вообще-то говоря, вписала сейчас в Конституцию. Или вписывает в Конституцию, что мы стремимся в НАТО. Мы отнимем у вас вашу конституцию. И сожжем ее на Красной да? площади, на лобном месте. Нет, да? посожжем ее на Крещатике, вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Тогда они побегут от тебя в НАТО просто... Нет, вот нет, нет, побегут. они все побегут к нам, поверьте мне. Украинцы, welcome home.